как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь Терни к Звездам. Сегодня буду писать третий видеоролик о смарт-контракте Aytronix, в который мы зашли. Ну, получается, вот давайте посмотрим, депозит был сделан. 13.12 в 15.25 по московскому времени. Тут, кстати, вот вам хочу показать вот это обратный отсчет. И тут указывается, через сколько я могу сделать следующий вывод. Уже вот 5 секунд осталось, потому что в этом проекте вывод можно делать только раз в 24 часа. А потом дальше мы пробежимся. Давайте я сразу... Покажу, как работает вывод. У меня 1219 монет на балансе, 1793 монеты на вывод. Я заказываю вывод, нажимаю «Подтвердить». И вот мы видим, что монеты вывелись. Давайте проверим их наличие у меня на кошельке. 1219, мы даже ничего не обновляем. Мы видим, что кошелек пополнился. И мне пришло... 1583 монеты и 210. То есть опять двумя транзакциями. И за каждую транзакцию была снята комиссия, ну, что-то около двух монет трон. 1,93. В общем, вывод работает. Двумя транзакциями, но приходит. Я уже чуть не удивился, а почему это мне 1500 вместо 1700 положенных пришло. Но на самом деле все в порядке. Вот мы видим, пошел обратный отсчет. Вот мы видим, я получил, кстати, 200 монет бонусом это от этого смарт-контракта админы тут ввели бонусную систему и оборот моей структуры превысил 15 тысяч трон за это я получил 200 монет если в дальнейшем оборот моей структуры превысит 50 тысяч трон там или 100 или 500 то я получу бонусы которые полагаются именно за этот оборот в принципе все более-менее идет хорошо я хочу еще сделать депозит давайте вот на 500 монет трон я инвестирую в данный проект. Именно для себя я принял такое решение. Я хочу тут усилиться. Я что-то вот думаю, надеюсь на то, что проект он еще... Проживет, проживет 5 дней вот этих, сколько идет этот депозит с 20% прибылью. Ну и у меня еще как раз таки вот 4 дня, 4 с чем-то дня остается, чтобы доработал этот депозит. То есть у меня уже 2 депозита в проекте. В общем полторы тысячи монет я сюда занес. И будем надеяться, что проект будет еще работать и что даже еще я буду усиливаться. Потому что я смотрю, касса особо так не проседает. Есть какие-то некоторые колебания, но они не критичные. И что меня очень радует что администратор не свалил с кассой когда там набрался миллион монет трон хочется верить что тут нету никаких бэкдоров но вот я не знаю у меня пару зрителей там что-то разбирались в кодах в чате русскоязычным по смарт-контрактам ссылку на него вы найдете в описании так же как ссылку на этот проект люди тоже там иногда что-то пишут вот тут есть бэкдор по этому проекту мне никто ничего не написал поэтому надеемся что это честный администратор у него честный смарт-контракт и если он отработает, то мы обязательно будем ждать выхода новых проектов именно от этого администратора. В общем, такие новости по проекту на сегодняшний день. Кстати, в ютубе я смотрел ролики, смотрел несколько мониторингов зашло наших русскоязычных, и там, кстати, есть Индия, то есть блогеры с Индии, ну, насколько я понимаю, откуда-то оттуда, и у них там прям тысячи просмотров, так что, возможно, если этот контракт зайдет у них там в странах, мы знаем, что они толпой любят залетать в проекты и просто вообще офигительную статистику на этом делать. Так что, если вы там думаете, вкладываться, не вкладываться, ну, во-первых, рекомендовал бы на старте все равно в такие проекты залетать, потому что чем раньше, тем лучше, если вы уже в любом случае будете залетать. Ну, а во-вторых, можете посмотреть с динамикой проекта, ссылка на контракт есть, ссылка на телеграм-чат есть, также есть аудит, можете почитать его на английском, там, в принципе, все расписано, что админы работают за 9%, то 9 процентов они берут комиссионные а остальное распределяется между всеми участниками по маркетингу который мы с вами видим на экранах как всегда первые 10 комментариев по теме видеоролика получают 10 монет трон для того чтобы их получить вы должны оказаться в числе первых кто напишет комментарий и в конце комментария указать свой трон кошелек до скорых встреч